Здравствуйте! Я руководитель агентства видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы быстро и профессионально соберем информацию о товарах вашего магазина и поместим ее в понятную, яркую и информативную видеоупаковку. Основная задача продающего видео – продавать. Продавать ваш товар или услугу.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 Теперь мы достаточно знакомы для того, чтобы вы начали использовать видео для вашего бизнеса, как это делаю я. Узнайте больше по этим контактам. Приходите, пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».